Так, будем бурить в том месте, где обесинок вообще нету у нас. будет здоров. Здесь одни колодцы. Зеркало 9 метров. И копки колодцев. У нас камешки. Сейчас покажу, какие камни. Вот еще один колодец, с него воду берем. Как песчаник вот прессованный. Он сухой колется. Так, вот это у нас вторая скважина сегодня. 450 километров промотались туда-обратно делится по секторам то есть в одном секторе есть вода и тоже так интересно у кого-то на 35 у кого-то на 12 все водичка ушла хотя вкладки пока ее не видно но она где-то там растекается растекается где-то льем кипяток а то сейчас Ага, пошла пошла пошла труба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 Прикопки колодцев, колодцев У нас камешки Сейчас покажу, какие камни Вот еще один колодец, с него воду берем Здесь получается, как бы ур, Уровень пошел вниз Ага, спасибо Кофеек уровень пошел вниз у нас Вот какой камень Вот такой вот Хороший Как песчаник вот прессованный он сухой колется Вот он, колица. У него там вся деревня в таких камнях. В всех камнях, да? Да. А колойц копали. Тоже вот утаскивали камень, получается. Вот он. Вот колойц. 9 метров до воды. А вот он камень вот этот. Им вот выложили уже луночку, клумбу по цветы. Вот, считай, полтора, ну, два метра, считай, и камень, этот, который я сейчас снимал. Шуршит. Так, ударь нам. О, там. Да? Чуть побольше полтора. Полтора, вот, где муфта. О, да, вот она, муфта. Два метра, грубо говоря, и камень начинается. Получается этот колоис. Прошу. Прошел? Да. Ну, значит, маленький. Там они вот маленькие, как пластушка он есть. Сейчас дальше может большой быть или вообще не быть. Понятно. Вот. Многие спрашивают, как камни проходите. Вот так и проходим. При помощи. Небольшого желания пробурить. Это все понятно. Первый запуск. О, мангал такой, видишь, на трех ногах. Я говорю, что ни у кого нет такого. Можно еще вот так вот его сфотографировать. Две параллели, и как будто он на двух. В интернет. Аномальный мангал. Да. Так, ну это у нас вторая скважина сегодня. 450 километров промотались туда-обратно. Первая скважина была, где я показывал камешки в том месте, где одни колодцы, и туда ехать никто не хочет. Вот там прозванили бурильщиков, заказчики, никто ехать туда не хочет. Но Санек согласился. Скважины там все под погружной насос, и сделаны так, там дебет маленький, сделаны так они, что скважина на улице, я вот не заснял, не заснял зря... А в доме стоят ресивера большие. Ну, допустим, 100-200 литров. Насосный скважина качает в дом, наполняет ресивера. С ресиверов идет вода на э, разводку в доме. Э, вода выходит из ресивера. Насос подкачивается скважину в ресивер. То есть, обесинка там не получилась. Вот. Хотя там и жила была такая более-менее нормальная. Но она сама... Ну, я имею в виду и параметры ее. Но э, не хватило данные жилы для того чтобы скважина обесинская функционировала а в данном а ну и правильно вот так, для... так а здесь на что получается здесь тоже место такое где скважины то есть хутор делится по секторам то есть в одном секторе есть вода и тоже так интересно, у кого-то на 35, у кого-то на 12 метрах Вода хорошая, в принципе, и там, и там Но вот есть места здесь, где у меня ролик есть, называется «Увели "Увеличиваем водонос, где мы бурим под углом Это вот в этом месте, в этом хуторе Вот сейчас приехали в тот сектор, где плохо с водой, с жилой Тут до этого вчера бригада работала, сегодня бригада работала Ребята бурили, Но ну, одна и та же бригада Вот, тут 30 лишних метров пробурили Жилу не нашли. Ну, ее тут просто нету. Не то, что не нашли. А малодебетные скважины, кстати, они не делают. То есть заказчикам не сдают. Здесь без варианта. Здесь вода нужна. Поэтому вот мы пробурили сейчас 11 метров. Вот, обсадились на 11. Плохой напор. Очень плохой. Поднялись на 9. Плохой напор. И вот на 8 поднялись. То есть три раза поднимались. Вот обсыпались. Вот видно песочек. Обсыпались. И вот более-менее сейчас пошел напор. Но мы хотим сейчас еще в одном месте потом перебурить. Вот сейчас настраиваемся он там он. Вот, может быть там будет, ну это уже из опыта, просто из опыта уже, там может быть будет получше напорчик. А вот то, что мы сделали, сейчас сейчас покажу, как идет вода. Сразу говорю, это место такое, где воды вообще нету, можно сказать, вот именно вот в этом секторе. Поэтому здесь, вот данный напор, ну блин, скажем так, со счастье, чтобы она вообще была своя. Вот так качает, вот, вот он падает, поднимается, но... Условия такое, что не прокачано. При прокачке, после прокачки, она еще прибавит. Процентов 40-50. Когда-то 30, когда-то 100% прибавляет. Везде по-разному. Но факт в том, что она есть уже. И этого, в принципе, если что, будет достаточно. Сейчас перебурим еще в одном месте, попробуем. Как-то так. Салек опять с клиентами общается. Кому-то над клапан поменять. А ему некогда, заказов много. Вот, короче, первая скважина Первая скважина была в том месте, куда ехать никто не хочет Там она не получилась Там нужно бурить 125 трубой Либо большего диаметра, либо вообще колодец копать Он там, в принципе, и есть А скважина не получается, там, обесинская Либо бурить по 125, но уставить в доме ресивер Как я сейчас только что на камеру объяснял Вот, до этого И здесь такое же место вот. Но здесь обесинка получается, но с маленьким дебетом То есть... Вчера у Тосника тоже была скважина, где не получилось. Плита на 18 метрах. То есть все бывает бурение. Не всегда все получается, не всегда все красиво, гладко, сладко. Как-то так. Сейчас перебуриваем еще одним. Отступили, еще одну скважину делаем. Проверяем дебит. Если там будет больше, то может быть оставим и эту скважину и ту скважину. Это, допустим, для дома, если хозяева захотят. А то будет на полив. Если нет, то только так вот то, что я сейчас показал. Такой результат. Так, ну что, пробурили. Сейчас нам подсветят, перебурили. Здесь отступили метров 30. Жилка получше была на 13 метрах. Идите прямо на воду. Ага. На напор. На напор. А, Отлично. Чуть-чуть правее руку поставь. Ага. Ну, вот тут пободрее, да, лежит уже. С рыбками. Но это ведь... особенность данного места фотографию еще сделаю. 14 мая, вторая скважина. В этих местах очень большое зеркало. Вот, Бурим возле шахты. Шахты, на метров 5. Вот. Старая скважина. Железная труба заявилась. Да, а сейчас все Вот так вот. Как это и бывает. Начали бурить рядышком мы. И получилась вот такая ситуация, что вся вода ушла сразу прям. Размешали мы бентонит. Бесполезно. Бочку осушили, все, водичка ушла, хотя вкладки пока ее не видно, но она где-то там растекается, растекается где-то в земле. Сейчас будем либо отступать, либо будем что-то думать. Так, 14 мая, скважина номер два, попытка номер два. первый раз мы пробурили, пытались пробурить вот здесь вот, вот, вода вся ушла. Хотя вкладки не видно. Второй раз пробурили вот здесь, пытались Надо пробурить. От ямы и вам яму потом да, тут без вариантов. Опять Мы уходит. Видать, трактор как копал, вот эту яму. Видать, шире он взял, а потом засыпал эти края. И получается, близко не пробуришь. тогда только здесь бурить. 14 мая. Попытка номер три увенчалась успехом. Прокачиваем скважину водой. Ой, уже компрессором водой прокачали. Здесь до зеркала, сейчас, конечно, я замерю, метров 12 до зеркала. Вот выбрасывает компрессором воду замечательно. Где-то в Ингельсе я бурил. Там тоже такое зеркало было метров, наверное, даже 15-14. И там мы бурили 40-й трубой, либо 32-й. И люди компрессорами выкачивали в емкости, а с емкости уже распределяли воду по огороду насосами. Потому что там глубина большая, по 38 метров, и бурить под глубинный насос очень дорого. И люди вот нашли такой способ, выход из положения. Не очень он удобный. У меня на канале ролик, кстати, есть, называется «Нестандартное обустройство скважины». Я а к чему это все? Что вот при большом зеркале выбрасывает замечательно воду. А есть места, где при большом зеркале воду почти не выбрасывает. Сама скважина 16,50 до воды 12. Столб воды маленький, но жило очень мощное, поэтому выбрасывает замечательно воду. Сейчас будем долбить перфоратором снизу с ямы кирпичи и будем заводить эту, эту трубу в яму. Вот, четкий перфоратор. <с Ricky> То есть, начинали бурить вот здесь, а вода вся ушла, потом вот там вода ушла, и потом вода не ушла. Что-то непонятно, ага. Сейчас зеркало замерили, 7 метров до воды. не не лучше там ну и нафиг Но лучше там, да, лучше там. непонятно тут зеркало всех 11 должно быть 12 бывает такое что вот глину пробиваешь и там начинается второе зеркало 14 мая, скважина пробурена, скважина получилась 16,5 метров. Начал замерять зеркало сверху, до зеркала 7 метров оказалось. Немножко мы в таком замешательстве были. Для чего такие ямы копались, непонятно. Причем здесь у всех такие ямы. Мы сейчас находимся на горе. Есть предположение, что здесь два зеркала. Есть такие места, особенно где холмистые места, вот, скрываешь водоупор, и зеркало оказывается ниже. То есть из, из практики такие случаи были у нас. Вот сейчас там долбят ребята перфоратором, будем заводить в яму, потому что там э, вся разводка в дом идет с, с этой шахты. И потом я старую скважину замерю, ради интереса зеркала, сколько в старой скважине, потому что старая скважина пробурена на, на, на 20 с чем-то метров. На этот момент будет уточнить, потому что непонятно. Сейчас зеркало 7 метров, качает насос вот сверху здесь у нас получается. Вот он. Вот там до много, да? Ну, с полметра, ну полметра у меня Соберем станцию, насос И туда потом поставим Так, прокопали С шахты до трубы Вот сколько песка вытащили Сейчас будем вытаскивать трубу в шахту Где-то метр Где-то метр у нас получается вот От трубы До шахты Так, Александр полез Трубу заводить мы. Берем горячую воду и сейчас будем поливать на трубу. Труба у нас здесь пробурена, бессинская скважина. Заводить будем вот сюда. Выкопали до трубы песочек, выбрали, кладку раздолбили. И сейчас Александр будет ее доставать. Чего, поливать? если Начина... она вверх не понял? Давай, давай. рьём кипяток. На кругу, Хорош? Роман. Хорош? Да. Давай ещё немножко. Я буду а ты её, вниз. Ну давай-давай, попробуем. Вот, пошла. По чуть-чуть. Подожди. -чуть. Жду. Кипяток надо убрать, да. А то сейчас. Ага, пошла, пошла, пошла труба. Пошла труба. Вот и все. Вот так заводится труба в шахту. Вот и все. Дома. Как будто тут побыли. Сегодня какой ксота у нас? 17. 17 мая. У вас 17. Скважина 63 трубой обсадной. Фильтр лежит. Интересное место. Песок сильно обводненный. Загоняешь. Напор падает на устье скважины то есть не успевает проциркулировать по столу скважины напор воды хотя этот насос дает 20 метров него небольшой а напор хороший да вот так и бурякаем так и бурякаем бентонит обязательно Видно, начинает, перестает выходить вода, напор не успевает, потом пошел, когда остановились, уровень падает, льем бинтонитик, опа! Бинтонитик да. И вас снимем. Для истории. А, на даче, каким надо быть. Тем более не выходной день. Это воскресный, ладно, там. Подмуха еще можно, да, там в купальнике. Но погода не та сейчас. Дожди он. Держим шланг, накрутились. Опа! Новая штанга. 7.50 будет вода льется не перестает уходит уходит уходит песок такой же крупный камешки он слышно как по трубе шуршат есть такие места где доходишь до водоноса до крупного и вода махом вся уходит то есть вообще жила сильно обводненная не успевает хоть туда сок а воды залей она уходит уходит уходит уходит уходит это я в эндесе бурил на дачах на одних в сторону маркса и что мы там сделали? Мы там просто сверху встали на этот песок, потому что пробурить не получилось. Хоть у нас и насос был мощный. Встали сверху и вот это жило мощное снизу выдавливало воду так, что в принципе хватало воды. Фильтру насос не откачивал воду. Сам вылавливай. Сам поймаю. Так, загнали. Штанги сейчас показываю, что вымывает. Вот такое поглощение бешеное. Вода льет, и все равно поглощает. Да. Где он? Вот он. Тут прям где-то с галькой выходил песок. Вообще шикарнейший, конечно. Шикарнейший песок. Сейчас. Где фокус? А, бинтонитик. Полетел. Опа! Еще бентонита, пол санги загнали, еще бентонита не хватает. Так, песочек вообще пошел шикарнейший. Вот оно. Сейчас моего. Зум, зум. Просто обалденный. Нога. Ну вот. Счастье райбыльщика Сейчас. Первый запуск. Клапан сверху у нас стоит, обычно он не стоит, мы сверху поставили, поэтому сразу не закачивает. Вроде не ухватывает, стол поды не падает, все замечательно. Сейчас поставим местную агидель, пока своим прокачаем, все хорошо.